Я конечно же не знал Что за ад меня ожидает Ночами я не спал Видосики клепал Не знал, что ютуб убивает Все надежды и мечты Я уверен точно был, что за труды Мне когда-то воздастся Думал, если я стараюсь То пришедший на канал Непременно решит тут остаться Полтора года борьбы тысячи часов контента Все подписчики мои в эти тренды От отчаяния пишу на коленке эту песню Обравдание ищу, почему Стримить начал я Ожидал прилип подписоты Но подписчиков моих Всех отписывает бля На проверку кабалет габаретные саппорты Пропадающие лайки Это тоже норма Сейчас никто не ждал Что все будет просто Я боюсь, огонь контента Во мне еще не показ Хоть ютуб не режет просмотры Полтора года борьбы Тысячи часов контента все подписчики мои Субтитры а I'm a monster.